Всякое видение помогает, даже если его очень трудно принять, даже если оно вам не нравится. Оно помогает, даже если потрясает эго. Видение – единственный друг. Человек должен быть готов глубоко заглянуть в любой факт, никак его не рационализируя. В этом видении случается многое. Но если вы пропустили первое видение, дальше вы ничего не поймете. Будет много проблем без решения, потому что с самого первого шага не была принята истина. Вы предаете правду своего существа. Есть много людей, у которых много проблем, но эти проблемы нереальны. 99% этих проблем ложны. Если проблемы не решаются, это плохо. Но даже если они решаются, для этих людей ничего не меняется. Потому что проблемы не были настоящими. Решив одни ложные проблемы, они создадут другие. Прежде всего, глубоко поймите, что составляет настоящую проблему. Увидеть ее такой, как есть. Увидеть ложное, как ложное – начало способности видеть истину, как истину.